Иногда оратор говорит более 20-30 минут. Мы таких не любим. А мы служили человек. Это говорит акцентом. Обычно русские слова намного длиннее часто примечательность Вот. Да, три слова. Метеорологическая служба. Я у нас сегодня я с очень интересной корейской девочкой. Она синхронист русского языка. Она много лучше говорит на русском языке, чем я. Давайте, представьте, пожалуйста, кто вы такая. Здравствуйте, меня зовут Омцебом. Сейчас я работаю учителем и переводчик синхронист русского языка. Вообще, я первый раз в жизни видю синхрониста, потому что обычно синхронисты, когда они переводят на русском языке, скрываются они. Вот да, да, в кабине обычно сидят, да? Скажите, пожалуйста, как вы начали изучать русский язык? Русский язык? Это, наверное, была судьба просто. Я вообще-то хотела стать пианистом. Серьезно? Да, я очень долго и серьезно занималась музыкой, а вдруг перестала и объявила родителям, что я, не, я больше не буду играть на пианино В России вы жили или как-то? А, в То... России? да. Нет, просто я была там, училась только 10 месяцев <гас> по программе обмена а студентами она... Постараюсь, Постараюсь. <гас> А сколько ли вы учили русский язык? Я начала учить прямо в университете ну, тогда я скажу всем, сколько мне лет, да? Ей 18 лет, давайте спросим, а сколько лет она изучала русский язык? 14 лет. 14 лет изучали русский язык, да? Блин, а вот, вы хотели стать пианистом? Ну, вдруг просто захотелось да. изучать русский язык. Да. Я любила играть а, произведения Рахманинова. Не люблю Рахманинова, вот поэтому. А поэтому начали изучать русский язык, да? Да. Когда бы переводите и какой человек самый сложный? Ага, вот а... самый сложный человек это. Арратор, который говорит первых с акцентом, да, много. <севольше> или кто-то может иметь неправильную дикцию, произношение или дикцию, а -а -а. Или плохую дикцию. Вот. Еще другой сложностью является языковая компрессия. Вот знаете, обычно Kitchenia? русские слова okay. намного длиннее корейских. Конечно, длиннее. часто вот, что? Вот. 기상청, 기상청. 다 트리스루가 또 며칠 안에 기술 스크립트를 봐. 또뭐 야바가 준비한 텍스트. можно попросить вам показать как вы синхронируете. Вы готова? Попробуем. Начинаю. 시작할게요. Корея и страны Центральной Азии 있으면, сотрудничают, сотрудничают еще с древним времен через великую штуковую путь наслаждает 300 тысячи некорреская культура и многие другие элементы исторического культурного наследия Хотя первые четыре года составили в уже сложилась традиция подчередного проведения заседаний в Республике Кореев это соответствует и цели формы углубить сотрудничество между нашими странами. Его даже будет трудно читать на корейском. Сказать. Я специально быстро прочитала, и она тоже начала быстро говорить это. На корейском ящике даже сложно говорить, вот, даже по-корейски. А? Приходится. Вау. Потому что деньги получают. А? Обычно, когда вы переводите, сколько часов идет? A, 2 минимум минимум два часа да? да? Вы не устаете? Вот поэтому обычно синхронный перевод осуществляет два человека. А, а? Да, поэтому я вижу в кабинете о, два человека. Кто-то переводит, тогда другой записывает, например, цифры. Мы помогаем друг другу. Да, я думаю, что это дело нужно делать с большим ответственностью, потому что если я ошибаюсь в детали, тогда будет совсем другая речь Иногда бывает, когда оратор говорит э, более 20-30 минут oh, Без yes. перерыва Да, вот Тогда э, переводчики делают письменные заметки, мы записываем Именно этому нас учили в магистратуре, какие oh. моменты нельзя пропускать Я даже не могу говорить 1 целый 20-30 yeah. минут wow. Мы таких не любим можно спросить а сколько вы получаете за перевод я думаю это не все могут делать О, за два часа но ну, это мы можем сказать да? 800 тысяч 800 долларов да, да она богатая долларов. ребята если бы каждый день это делать тогда у вас будет очень много денег да но каждый день не бывает сколько раз вы переводили в мероприятии знаете уже не могу читать вот я переводила на мероприятие, где присутствовали президенты России, Путин, России и Республики Корея. Путин и Бундери? Нет. Так. Вы не волновались? Очень волновалась. Это тоже было синхронный перевод. Тогда вы видели русский президент? Да, конечно. Он крепкий, но маленький. Очень хорошая. И <смех> чего переводила для Газпрома и Кугаз. Там знаете, столько терминов. <гас> да, про вот газа я тяжело. не знаю, только нефти знаю. Мне интересно. Я знаю, что русский язык это очень сложно. Слаба. Исключения это очень, очень. Голова болит. Я всегда путаю, я говорю я всегда путаю, а путаю Путаю Когда вы изучали русский язык, что было самое сложное? Знаете, у меня малого опыта проживания в России mm -hmm. вот Поэтому мне было самое сложное, это неологизмы, э, организмы Что mm это? -hmm. Разговорные фразы, mm -hmm. вот такие Что нельзя делать, когда вы переводите? Ну, ну то есть когда кошеляешь надо выключать <соединяем> микрофон <соединяем> <соединяем> <соединяем> вот. перед переводом нельзя пить ничего вода <соединя> вот. нет, нельзя почему? Что, а потом если вдруг захочется в туалет тогда кто? кто же будет переводить? <соединя> а двери закрываются, открываются, это тоже шум <соединя> и вот суть тогда теряешь, потеряешь еще вопрос, когда вы переводите, вы обедаете клиентами? Oh, да, Да-да, конечно нужно переводить еще? да, конечно мы это называем 밥тун что это? переводить обедая клиент спрашивают, а что это? что мы кушаем, а в нем что? да, вот. мы должны знать но это уже невозможно заранее узнать знаете как по-русски? не знаю я тоже не знаю Кульбеньи. Кульбеньи это типа улитка, маленькая улитка. Знаете? <laughs> так, у вас нет времени, нормально обедать, да? Но все-таки ем. <laughs> а, мои подружки тоже а, учились в магистратуре синхронистов, что-то, что-то русского языка, и многие заявляются, потому что это так сложно. Mm. Это вообще сумасшедший график, да? Какую программу вы проходите, когда вы изучали в магистратуре? А первом курсе мы учим и письменный, и устный последовательный перевод сначала. Что это такое? Я первое. Да, письмо, это. да, писать. Mm -hmm. А потом последовательный. Это осуществляется, как это сказать, в паузах речи оратора. То есть оратор сначала говорит несколько предложений, а потом замолкает, тогда переводчик начинает переводить А, короче, запятая, да? асинхронист одновременно нужно слушать и говорить как бы тренировалась? вот это тоже в магистратуре нас учили этому вот, например, на уроке, это уже на втором курсе на одном уроке преподаватель Всегда делала, чтобы мы сначала сидели mm -hmm. в каждой кабине mm -hmm. В наушниках, конечно, mm -hmm. в которые поступают звук из зала mm -hmm. А мы называем цифры, знаете, в обратном порядке От тысячи, тысячи, девятьсот девяносто девять, А преподаватель там читает текст Тогда мы слушаем, записываем, а называем цифры А после этого мы переводим вот такие тренировки. Опять бедные мы. Опять преподатель читает текст и все запоминаем, а потом переводим Это реально помогает потом. Да, конечно, помогает. Ну, надо же уложиться в определенное время у нас в магистратуре на выпускном экзамене. Как вы догадаетесь о том, что что они будут говорить? Обычно на официальных мероприятиях выступления, вот текст официальный текст, а -а -а -а. там устойте вы выражения всегда. Вот поэтому плюс мы знаем, о чем идет речь, чему посвящено. Обычно сообщают хотя бы. Спасибо, что вы участвовали на моем канале uh, и надеюсь, что вы uh, успешнее становитесь. Для моих подписчиков, желающих стать переводчиком или синхронистом, uh, это будет не легко, <laughs> <laughs> все равно это будет перспективнее. Поэтому uh, вам тоже удачи. Тогда я оставлю ее Instagram.